Начинаем наш выпуск «Универньюз». Прямо сейчас вы узнаете о последних новостях науки, образования, любопытные подробности из жизни Казанского федерального и за его пределами. С вами Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Просвещайтесь! В Казанском федеральном записали новый выпуск программы «Высшая школа». В рейтингах КОЭС по направлению лингвистика Казанский федеральный занял позицию 101-150. Российские болельщики прогнозируют победу в предстоящем матче «Россия-Мексика». 21 июня ректор КФУ Ильшат Гафуров обсудил с учеными фармакологами перспективы участия университета в конкурсе на получение мегагранда правительства Российской Федерации. Речь идет о создании новых препаратов на основе принципа мультитаргетинг, воздействие на несколько причин болезни. Нашей съемочной группе удалось встретиться с генеральным директором телеканала просвещения и выяснить, чем привлекательно отечественное медиаобразование. И о чем пойдет разговор в ближайшем выпуске программы «Высшая школа». Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный вновь стал медиаплощадкой для дискуссий и поиска ответов на вопросы, стоящие перед образовательным и научным сообществом. На этот раз «Альма-Матер» почтил визитом генеральный директор телеканала «Просвещение» с целью записи очередного выпуска программы «Высшая школа». Несмотря на то, что Владимир Косинчук в стенах КФУ далеко не впервые, тем не менее, все же открыл для себя еще больше новых деталей из великой истории Казанского университета. Это важно, это назрело. Я хочу рассказать нашим телезрителям на федеральном уровне о тех целях и задачах, которые КФУ преследует и что у него получается на сегодняшний день. Познакомившись со структурой работы университетского телевидения, Владимир Косинчук отметил, что медиацентр не только играет важную роль проводника между администрацией университета и студенческой средой, но и укрепляет усилия по созданию единого информационного пространства вокруг вуза. Благодаря работе в медиацентре студенты приобретают профессиональные навыки, которые могут использовать в дальнейшем для своей карьеры. Ведь не секрет, что ваш медиацентр один из крупных и самых организованных медиацентров в университетах. Таких не так много, поверьте мне. И тот опыт, который имеет ваш, ваша ваш факультет, он очень важен для других, которые только-только начинают создавать медийное пространство в своем власти. А далее в рамках пребывания в Казанском университете Владимир Косинчук снял выездной выпуск программы «Высшая школа». Тематика программы посвящена достижениям Казанского университета и его медиацентра. Тот курс, который выбрал ректор вашего университета на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 В ближайшем выпуске программы «Высшая школа» можно будет узнать, почему крайне необходимо привлечь максимальное внимание широкой аудитории к проблемам образования и какие события происходят в сфере науки. Поговорили и о журналистах. Практикующие в Казанском университете коммуникационное движение отлично прокладывает мост между студентами и профессиональным журналистским сообществом, отмечает генеральный директор телеканала «Просвещение». Адель Шемилова, Роман Самарин, «Универньюз». Предметный рейтинг независимого британского издания КОЭС охватывает более 4000 лучших университетов мира. В этом году в направлении лингвистика Казанский федеральный университет поднялся и занял позиции 101-150. В чем же секрет динамичного продвижения, выясняла наш корреспондент Анна В опубликованный рейтинг КОЭС 2017-2018 годов вошли 24 российских вуза.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 Так было принято решение использовать принцип интегративного подхода к научным исследованиям. Этот принцип был провозглашен еще родоначальниками Казанской лингвистической школы. Тогда они впервые соединили лингвистику с математикой, медициной, психологией и заложили основу на и психолингвистике.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 Традиционный за год до Чемпионата мира по футболу стартует Кубок Конфедерации, и Казань посчастливилась стать частью этого большого события. В город съезжаются болельщики с разных стран. Но что же думают иностранные болельщики о сборной России? И верят ли наши в победу своей страны, узнала наша съемочная группа. Кубок конфедерации уже в самом разгаре. В предстоящую субботу, 24 июня, состоится матч между Россией и Мексикой. Мы решили узнать, не утратили ли нашу веру в сборную России после проигрыша с Португалией. Надеемся на нашу сборную, то, что все-таки выступим достойно. достойно. да. Но Будет сложно, но я думаю, что наше дело все возможно. Хотя ситуация у них самая сложная, наверное, у всех. Или победа, или ничья в нашу пользу. Но ничья – это все же не гарантирует выход из группы, поэтому будем болеть за наших. Также мы встретили и болельщиков других сборных команд. Без сомнений, они верят в победу своих стран, но мы не упустили шанс и узнали мнение о сборной России. Не самая яркая команда, но в сборной есть хорошие игроки. Российская сборная показывала хорошие результаты в последние годы. Мы ценим и уважаем Россию. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универ Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!